Меня зовут Ирина, мой ребенок ходит на занятия английского в английский клуб Папи. Это удивительная программа, мой ребенок за 4 месяца разговаривает с фразами, пытается вести диалоги с папой, который уже мало чего понимает из того, что ребенок говорит. Она ищет слова, переводит, которые там слышит в песнях в английских. В общем, это удивительный прогресс. Я очень рада, нам очень нравится занятие, я всем рекомендую. Специально искала именно эту программу Мечерякова в нашем районе, и вот, слава Богу, нашла. И ты еще с таким чудесным преподавателем, Елена Владимировна, просто великолепная.